Добрый день, уважаемые коллеги! Тема нашей встречи – приемы формирования в комплексе А0 отчетной документации о выполненных работах. Сегодня мы обсудим следующие вопросы. Участники строительного процесса и договорные отношения в А0 условия создания отчета о выполненных работах приемы ввода информации о выполненных работах приемы оформления отчетной документации специальные функции для работы с актами и способы взаимодействия участников строительства. Давайте начнем с оформления. Предлагаю вашему вниманию документ под названием «Акта приемки выполненных работ». Это унифицированная форма КС-2, утвержденная постановлением номер 100 Госкомстата России в 1999 году. На текущий момент, в соответствии с Федеральным законом номер 402, все унифицированные формы носят исключительно рекомендованный характер, но их продолжают активно использовать. В этом документе есть такие элементы, как данные об организациях, участниках инвестиционно-строительного процесса, заказчик, подрядчик, их адреса и контактные телефоны, договор подряда, в конце документа указываются должностные лица и их фамилии. Они подписывают документ. Эти данные очень часто повторяются при оформлении документов, поэтому мы рекомендуем хранить их в базе данных системы.